Следующая составляющая демография национального проекта, конечно же, это детские сады. Вы знаете, что мы с вами добились того, что у нас 100% обеспеченность детскими садами в возрасте до 6 лет. А у кого есть дети поменьше среди присутствующих? Есть ли такие? Есть. Конечно же есть. есть я уверен, что есть и намерение по увеличению демографии в нашем городе и в стране. Это очень правильно. Так вот, мы создали, и сегодня уже работает семь групп в городе Нижневатовске. Мы первые в Югре и первые в Российской Федерации, которые сделали групп, где принимаем детей в возрасте до 6 месяцев. Кстати, взрослые, наверное, помнят, что это в Советском Союзе существовало и работало. Потом было утрачено. И мы впервые возобновили это. Без копейки бюджетных средств. Наш опыт уже был переведен и в Югру, и в другие территории нашей Российской Федерации, и он перенимается, но у нас работают уже семь групп, где 70 детишек в возрасте до 6 месяцев. А вот те мамы, которые желают работать, они спокойно оставляют своих этих маленьких чат и спокойно идут на работу. Конечно, это большая ответственность, но там специальные нянечки, специальные педагоги, их большее количество. Если вы посмотрите или видели слайды, то вы поймете, что там безопасно. Ну, а детям там очень интересно. Несмотря на то, что им еще нет 6 месяцев. Хорошо. Наша задача еще построить несколько детских садов. Мы в следующем году начинаем реконструкцию детского сада по улице Дзержинского. Вы знаете, он очень давно стоит неухоженный. Мы добились финансирования из бюджета автономного округа. И начинаем строительство еще одного детского сада в 23 микро-районе.